Google заботится о своих пользователях и вводит обязательное параллельное отслеживание для видеокомпаний. Параллельное отслеживание позволяет быстрее загружать целевую страницу и снижает вероятность того, что пользователи уйдут, не дождавшись окончания загрузки. Привет, это Мария и Новости Digital. Google Ads сообщил о стандартизации атрибуции конверсии для всех пропускаемых видеообъявлений формата InStream и видеообъявлений в ленте. Теперь для этих форматов будет использоваться та же атрибуция, которая применяется для компаний, ориентированных на действия. При этом клики и заинтересованные просмотры будут использоваться в качестве событий атрибуции по умолчанию. Стандартизация атрибуции позволит более точно сравнить эффективность двух разных типов компаний. Например, когда одна направлена на получение большего числа конверсий, а вторая — на повышение готовности к выбору бренда. При этом отмечается, что только определенные типы компаний будут оптимизироваться по конверсиям. Это компании Video Action со стратегиями максимум конверсий или целевая цена за конверсию. Другие типы компаний, включая цели охват и готовность, будут оптимизироваться по уникальному охвату и просмотрам трубью, соответственно. Со стороны рекламодателей никаких дополнительных действий в связи с этими изменениями не потребуется.